Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами о действительно классной фишке, про которую почему-то мало кто рассказывает, и что самое плачевное, почему-то большинство владельцев AirPods ей даже не пользуются, и они никогда не слышали. В этом ролике мы поговорим с вами о лайфхаке практического характера, который подойдет под абсолютно любые поколения AirPods. Это могут быть AirPods первого поколения, второго или даже самые навороченный AirPods Pro. Будет максимально интересно, досматривайте это видео до самого конца. Погнали! Довольно часто мы используем AirPods не только для прослушивания музыки, но и для просмотра видео. Например, за теплым и вкусным завтраком, обедом или ужином. Однако, лично у меня не раз бывало такое, что не хватало какого-нибудь предмета, который бы послужил подставка для моего iPhone, дабы сделать просмотр комфортнее. Вернее, предметы то были, вроде кружки или стакана, но когда ты уже уселся вставать как-то в лом, что ли, ставь лайк, если у тебя тоже такое было. И вообще, давайте так, если лайфхак, который я продемонстрирую, действительно работает, вы его пробуете, используете и все такое, то вы ставите лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. А если нет, то, конечно же, дизлайк. Все честно. Забудьте обо всех посторонних предметах, которые бы могли поддержать ваш iPhone. Теперь в качестве подставки мы с вами будем использовать наши AirPods, а точнее их кейс! Все просто. Настаем наушники, переворачиваем кейс и на место сгиба, где расположена петля механизма по закрытию и открытию футляра, ставим наш iPhone. Лучше, чтобы ваш телефон, конечно, находился в кейсе или чехле. Так гаджет не будет скользить и падать. Самое крутое, что конструкция довольно устойчивая и для этого трюка подойдет любое поколение AirPods. Безусловно, AirPods Pro с этой задачей справляются отлично в силу овальной вытянутой формы кейса. Однако даже компактные футляры AirPods первого и второго поколений также послужит хорошей подставкой под наши айфоны. Теперь это понятно, за что мы с вами платим Apple такие деньги за наушники и смартфоны. Такие дела.